Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. На этой панели сразу две серии. Одна серия под ткань, серия Кузани. Как видите, два вида ткани и декоративная часть, которая также представляет из себя фоновую плитку. Отгружается метрами, то есть очень доступна по цене. Честь Палаца Кузани, где есть такая шикарная отделка. А также площадь Ауленте, где на площади из небоскребов стоит небольшое здание Юникредит, отделанное ламинированным деревом. Эту тему мы обыграли в плитке под дерево 20 на 50, включая вот такую интересную базу со структурой. Как будто бы на одной поверхности использованы разные плашечки склеенного дерева, разные по фактуре. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании. ДИНАМИЧНАЯ